Какие подарки дарить мужчинам? Здравствуйте, мои дорогие. И сегодня мы поговорим об этом. Я тоже очень часто слышу, что женщины покупают какие-то супердорогие подарки, физические, да, финансовые подарки. И здесь стоит задуматься. да, То есть мужчина должен женщине покупать финансовые блага. Да? То есть от мужчины получить подарок в виде финансовых благ – это нормально. Но женщина дала, должна дарить нематериальные подарки. Они должны быть запоминающимися, которые будут всегда создавать тепло в душе, в любое время. То есть на старости лет мужчина будет вспоминать, какой был классный подарок. Да? Вот в тот раз, и в тот раз, и в тот раз. То есть это должно быть именно так. Своими руками, да? На сегодняшний день очень много девушек рукодельницы. Но это не обязательно, что крестиком вышить или крючком связать ему там, не знаю, мешочек для телефона. Нет, скорее всего, это не подойдет. Да? Особенно, э, когда мужчина э, такого высокого уровня, да? какой-то достойный мужчина, э, успешный мужчина. Да? То есть здесь будет э, не очень это смотреться. Но, тем не менее, вы можете постараться и приготовить какой-то торт. Да? На сегодняшний день очень много этих на ютубе роликов, всяких э, э, рассказывающих пошаговые рецепты и так далее. Да? То есть это все можно сегодня найти даже в бесплатном формате. Да? но Если там очень постараться, можно найти в платном формате. Может быть, какой-то там торт без сахара, без яиц, без муки, да? э, без ядов, так сказать. Да? Сыроедческий, может, еще какие-то варианты есть. Может, какая-то еда, которую он хотел бы попробовать, да? или вы знаете уже, что он что-то очень сильно любит. Можно тоже на этом не циклиться, да, то есть женщина, жена, это не домработница, не повар, да, то есть здесь тоже можно на этом сильно не циклиться. Но если вы это умеете красиво сделать, то это тоже будет крутой подарок. То есть накрыть красиво стол, салфеточки, скатерти, свечи, цветы, да? и красивая обстановка, музыка там, не знаю, сюрприз приходит домой, выключенный свет, и тут бах, свет включается, и сразу уже сюрприз, да, то есть это будет очень крутым сюрпризом. Очень многим мужчинам нравятся женщины в чулочках, да, то есть здесь мы не можем это выбросить. Ну, конечно, не все мужчины, если он говорит ха-ха-ха-ха-ха женщина в чулочках, да, то. Исключаем этот, этот момент. Но вообще мужчинам в большинстве своем нравится. Многие женщины считают это что-то из ряда вон выходящее. Но это тоже идет убеждение из Советского Союза, когда мы говорили, что в России секса нет. Да? То есть здесь это смотрелось как что-то из рода вон, вон выходящее. Но на самом деле чулочки, одетые женщины они включают финансовое положение, открывают финансовый поток. То есть очень полезное упражнение делать даже без мужчины. Если у вас мужчины нет, просто одевать иногда эти чулочки, и у вас включается вот это творческое состояние, творческий процесс в вашем теле, который дает возможность придумать какие-то новые идеи, какие-то что-то... вот подделать, энергия дополнительно идет, ресурс. Поэтому я в этом не вижу ничего плохого, хотя я достаточно духовный человек, и сама очень редко это делаю, но делаю. Да, поэтому подумайте, если мужчина такое, это, таким образом становится счастливым, то нет в этом ничего плохого. Можно сделать, я не знаю, два раза в год ему какой-нибудь такой вариант подарка. Дальше. Ну, многие, вот я, например, часто покупаю мужу в подарок, как вот надо под елочку положить, бантиком перевязать, да, я там покупаю что-то, что по потребностям, да, там уже пора купить э, новые рубашечки, да, или там какие-то маечки, какие-то штаны, э, какие-то носочки, да, трусики. А многие женщины тоже к этому привыкают и делают такие подарки. Но, кроме этих подарков, нужно еще сделать какой-то не э, не финансовый, да, который будет своими руками сделанный. Ну, естественно, вкусные подарки, да, то есть вкусные. Вы можете купить, заказать, не обязательно делать самой, тратить ваше время драгоценное, да, Но вы лучше всех знаете своего мужчину, что он любит. Да. У кого-то мужчина любит сладости, у кого-то, наоборот, сладости не любит, но он любит там, не знаю, рыбку, да, или как-то особо приготовленное мясо. Там, все это тоже можно сделать. Да? То есть позаботиться о том, чтобы на столе у вас было то, что любит мужчина. Да? Запоминающиеся подарки. Обязательно должны быть запоминающиеся подарки. И э, просить подарки у мужчины можно тоже нематериальные и запоминающиеся. Тогда он просто будет радоваться, если вы у него попросили что-то просто материальное, и ему не надо там напрягаться и делать какие-то э, новые таланты в себе развивать, новые навыки и так далее, чтобы просто сделать вам подарок и выйти на, э, выполнить свое обещание, да, скажем так. Ну как это все сделать? Я в следующем видео расскажу сегодня. Мы останемся все-таки в том, какие подарки дарим мужчине, да. Пять языков любви. Вы все, наверное, читали книжку или знаете эти пять языков любви. Посмотрите, какой язык любви у мужчин стоит на первом месте. Да? Бывает, что подарком может быть прогулка, совместная прогулка, просто где-нибудь в парке, просто какой-нибудь музей пойти, какая-нибудь поездка, посмотреть там, вот перед Новым годом вот эти вот огоньки красивые по городам, да? просто покататься на машине, ну, где-то там остановиться, кофе попить, где-то просто погулять где-то, просто посмотреть вот эту всю красоту вместе, это тоже очень сильно объединяет, это очень классный подарок. Мне нравится вспоминать фильм Джотха, который я очень часто рассказываю, да? Джотха и Акбар, 577 серий, есть еще три серии, но это очень короткие, там очень мало мудрости, очень мало таких вот, вот для понимания человека истории о них рассказано, вот длинный фильм, там каждая серия она просто уникальность, не какая-то там высосанная из пальца, как колумбианские многосериалы, а здесь просто очень круто. И вот там такой момент, когда Джотха готовила подарок, там все жены готовили подарки на день рождения императору, и Джотха принесла ему простую одежду рабочего человека и сказала, одевай. Он сказал, это мой подарок. Она говорит, нет, это не подарок. «Одевай, и сейчас мы пойдем с тобой за подарком». И они прошлись по деревням в простой одежде. Где-то их люди узнали, где-то не узнали. Но Джотка смогла показать Акбару, что вот в этой деревне нет даже колодца. Людям приходится в другую деревню идти за водой, чтобы сготовить еды, попить, помыться в конечном итоге. И он этого не знал. То есть она ему показала вот эти вот белые пятна в его стране. И он уже к вечеру приказал выкопать колодец в каждой из этих деревень. В этот день люди уже получили колодцы, выкопанные. И, конечно же, они пришли к вечером к Дворцу со своими благословениями. То есть, что может быть сильнее благословений, когда народ желает своему императору благополучия? никакая защита сильнее этого не может сработать то есть это был подарок джотхи но здесь она применила мудрость женскую мудрость она копейки истратила на то чтобы купить вот этот костюм простого рабочего конечно же это не был подарком да? но она подарила ему то что не может подарить не купить ни за какие деньги да? то есть вот такие подарки должна дарить женщина своему мужчине да? вот нужно здесь конечно применять креативность идеи такой фонтан идей включить в себе чтобы что-то было супер полезным супер нужным и это не было материальным да? то есть ни за какие деньги другая жена купила там какой-то костюм непробиваемый это было 500 лет назад то есть непробиваемый стрелами да там уже мушкеты начинались, то есть он красивый, там какой-то сверкающийся, сверкающий костюм императору. Но вот эти вот благословения были более сильной защитой для императора, чем вот этот костюм. И император в этой ситуации должен был выбрать какую-то жену, поставить на первое место, ну как каждый его день рождения, какой-то жене дать первое место по самому, как самый лучший подарок, самый уникальный подарок. И он почти на всех днях рождениях отдавал предпочтение Джотхи, потому что она придумывала какие-то уникальные всегда подарки, не похожие ни на кого. Другие жены там тратили деньги, покупали финансовые подарки, но это было всегда проигрыш рядом с Джотхой, которая придумывала какую-то идею нематериального подарка. Обдумайте эти моменты, может быть, вы посмотрите этот фильм, и вам будет интересно, или почитаете книгу, это исторические личности, очень, очень интересная жизнь, очень интересная история любви, очень мудрая женщина, и стоит обратить на это внимание, она тоже помогает включить вот этот вот поток идей, да, какой же подарок сделать мужчине. Конечно же, каждый мужчина – это уникальность, это однозначно. Но при помощи подарка мужчине мы можем тоже влиять на мужчину, помогать ему расти, становиться лучше, да? становиться таким, каким мы его хотим видеть. Поэтому у нас приближаются сейчас праздники новогодние. Подумайте об этом. Если вы уже купили финансовый подарок, не нужно его выбрасывать, но просто к финансовому подарку обязательно придумайте какой-нибудь нефинансовый подарок, который будет запомнен на всю жизнь. Обязательно подумайте. Используйте хлопушки, используйте какие-то, вот сейчас есть всякие разные новаторства, там еще что-то, да, которые тоже классно создают настроение. Это очень круто. Используйте все-все-все, что только приходит вам на ум, да, и проверяйте. Смотрите, что же будет самым-самым таким вау, незабываемым. То есть в старости мы будем вспоминать это. Помнишь, как мы с тобой... Провели твой день рождения, когда тебе исполнялось, там, я не знаю, 52 года. И мужчина будет вспоминать ваш торт со свечами и что-то еще. И все это сделанное с любовью. Да? Понимаете, что здесь самый главный ингредиент в вашем нематериальном подарке это любовь, наполняйте любовью ваши подарки. И пусть в вашей жизни будет как можно больше незабываемых моментов, которые хочется и хочется вспоминать на каждой следующей вечеринке или просто даже находясь с мужем наедине. Обнимаю вас, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, и пишите ваши комментарии, и я буду ориентироваться, какие темы вас больше всего интересуют. И чтобы снимались мои видео, уже на востребованные вами темы. Пока-пока.